Всем привет, народ, с вами Артём, и вы на канале Хороший Гик, и да, докатился виртуальная сборка, но, блин, изначально канал рассчитывался как компьютерный, поэтому надо потихоньку в эту сферу продвигаться, поэтому сейчас будет виртуальная сборка для игр на момент 2017-2018 за 50 тысяч рублей, погнали! Сердцем нашего компьютера будет Intel Pentium G4560, который хорошо себя успел зарекомендовать в игровых номинках 2017 года, да и в принципе должен хорошо себя показать в новых играх на 2018. Материнская плата Asrock H110M DGS. 20 оперативную память, максимальная частота, которая должна быть не выше 2133 МГц. Э, память сама же не должна превышать 32 гигабайт. Присутствует 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, HDMI на ней отсутствует. Дальше графический чип. Ну, по классике, то, что можно было запихнуть в сборку до 50 тысяч, это 1050 Ti. Взял от Palit, по факту разницы нет, та же самая 1050 Ti, просто очень дешевая версия. И не надо писать то, что Palit ваш дом с Palit. о уже не модно. Все, что будет хранить ваши данные, уместится в эти два диска. SSD на 120 гигабайт, а смарт для винды и терабайтник Western Digital Blue под файла помойку Больше в данный момент и не надо. Ну, раз уж заговорили о памяти, давайте поговорим и про оперативную. Э, две плашки по 8 гигабайт Patriot Signature, часто 2133 МГц, формат DDR4. Больше 16 гигабайт на данный момент в играх нам, в принципе, не нужно будет. Блок питания Залман, модель LE2, 600 ватт будет за глаза, но на будущий апгрейд можно и оставить. Вертушка 120 мм говорит нам о его тихой работе, также приятный момент послужило то, что провода в тканевой оплетке, что придаст строгий вид вашей сборке. За охлаждение процессора будут включать кулер Deepcool Alta 9, размер 92 мм, это будет довольно таки громкий кулер, но не страшно, главное, что хорошо охлаждает. Также взял в корпус вертушку от биквайт на 120 мм, 1450 оборотов минвуду. Как известно, Биквайт тихий и холодные, поэтому на вдув на переднюю панель это будет шикарный вариант. И на сдачу, благо она была большая, взяли корпус от AeroCool Aero500 RGB. Передняя панель подсвечивается RGB лентой. На верхней панели приятно расположились два USB 2.0 и USB 3.0 и джек на микрофон и на наушники. Также кнопка включения и перезагрузки. В комплекте шел один вентилятор на 120 мм на заднюю панель на выдух. Дополнительно на переднюю панель можно вынести два кулера по 120 мм, есть возможность установки водяного охлаждения, откручиваемая задняя крышка и стеклянное окно сбоку, строго, красиво и довольно таки дешево. Ну все, с подбор комплектующих мы закончили, а теперь переходим к тестам. Как уже можно понять, так как виртуальный сбор, тесты будут не мои, я взяты просто из интернета, но при этом все равно, они как бы реально, они с их дел. Погнали! Dark Souls 3. Пресет графики максимальный, включена вертикальная синхронизация, и из-за этого видеокарта загружена не полностью, при этом получаем стабильный 60 FPS в некоторых местах просадки до 51 DSX Divided, Средние настройки графики получаем 49 FPS с просадками до 28. Процессор сразу же загружен на 100%, что дает видеокарте загружаться не полностью. Disonary 2. Максимальные настройки графики. Средние FPS 43 с просадками до 28. Довольно-таки плавно и приятно играть. И в некоторых моментах получаем фрезы. Rise of the Umbraider. Из-за того, что мы играли на DirectX 11, она была не особо требована. Поэтому мы смогли спокойно играть на высоких настройках графики. В среднем мы получили 50 FPS с местами с просадками до 40 41. Без каких-либо фризов и лагов. Shedox 2. Средние настройки графики. При этом мы получаем спокойные 45-35 FPS без лагов и фризов. И довольно-таки приятной игрой. Doom. Ставим ультра. При этом спокойно получаем стабильный 40 FPS и с некоторыми просадками в некоторых моментах до 14. Overwatch ультра настройки графики. При этом получаем стабильный 90 FPS в некоторых моментах с просадками до 70. Но в реальных условиях, если у вас будет например, браузер либо какой-нибудь Skype или аудиотека, то, скорее всего, будут еще более жесткие просадки. Ведьмак 3, максимальные настройки графики. В деревне мы получаем плюс-минус 36 fps с временными просадками до 24. Но процессор при этом всегда загружен на 100%, что дает нам понять, то что в игре не хватает его вычислительной мощи. Оу, черт, ребят, забыл подвести итоговый ценник. Короче, вот сейчас я его вот здесь высвечу. Все обошлось нам в маленькую сумму, довольно-таки маленькую, мы уже даже меньше, чем в 50 тысяч, и поэтому... Весь остальной апгрейд уже вы можете доработать сами, что я считаю плюсом. Ну и это все, ребят, надеюсь видео вам понравилось, все ссылки на меня в описании, всем пока!